Общение в гостинице, общение на английском языке. Мы научимся, научимся и отработаем все фразы, слова, необходимые для того, чтобы быть коммуникабельным. Это вопросы к администрации, администрации это вопросы к обслуживающему персоналу, это вопросы, связанные с нашим отдыхом, питанием и сном.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 Money exchange. Money exchange. Money exchange. Мест нет. No vacancies. No vac- vac- vacancies. No vacancies. No, vacances. no, vacances. no vacances. Нет мест. Ну. No Вейкенсис номер комнаты room нам бы room нам room номер комнаты горничная made сервис made сервисм сервис ключ ключ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 Может быть, значит, и регистрейшин. Все слова, которые у нас заканчиваются ция, сия, нация, версия. А по-английски они все заканчиваются на тион или she on. Значит, регистрация, значит, регистрейшин. Ну, можно, если в аэропорту, значит, и в гостинице регистрация check-in в аэропорту и гостинице, регистрация чек in халат буквально bus robe bus robe роба и ванная, типа с ванной выхожу bus robe халат bus robe полотенце towel towel полотенце towel очень часто мы забываем, что полотенце тауэл. Тапочки. Слипес. СЛИПЕС Слипес. Слипес. Кровать. Bed. Bed. Кровать. Bed. И плохой. Тоже звучит так. Bed, плохой. Но есть разница. Насильщик.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 To wake me up at six. wake up это разбудить, to wake me up, можно и сказать to wake up, ну так, не, лучше разъединять и местоимение внутри вклинивать. Ну, это не страшно, я бы хотел, I would like to wake, что сделать, значит to, потому что что делать, I would like to make, разбудить меня, up. Во сколько? At 6. At I am, это значит до обеда. Если будет вместо I am, PM, PM, вот в этом случае, вот смотрите, вот здесь. Если будет PM, то это будет после обеда. Если I am, AM это значит до обеда. A am, до обеда. At, это в 6 часов. Не in, а at.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 Me, для меня. Когда? Всегда предлог at. At seven. At seven. О'клокс? А, но ну они говорят am. Это значит до обеда. Am. Если будет pm, это на 7 после обеда. P.M. После обеда. Am. До обеда. Я уезжаю сегодня. I live today. I live today.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 Номер комнаты рум на бе. Горничная. Мейт сервис. сервис. Полотенце. Тауэл. Ключ. Ки. Key. Ключи кис. Душ шауэ. Ванная басрум. Балкон. Белкини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 Я уезжаю. I am leaving now. Я вот все готов, я уезжаю. Дорогие друзья, наш урок завершен. С вами был канал The English и Пит Горбатюк. Кликайте, подписывайтесь на мой канал, будет все очень интересно. Пока, с so